Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептики. Я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Екатерина Зверева. Привет. И Игорь Торман. Привет. 28 августа 2014 года на календаре, и мы сегодня с вами записываем подкаст, который создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные, очень, друзья мои, регулярные встречи в Москве. К сожалению, лето подходит к концу, это означает, что мы снова переходим на режим раз в две недели. Проводим встречи точно так же в «Зеленой двери». Обязательно приходите. Ну, а сегодня мы поговорим с вами о чем? Конечно же, о науке, о критическом мышлении, о всяких других замечательных вещах. Я думаю, можно начать с очень интересного события, которое стало происходить все чаще и чаще, а именно к нам на форумы в группу стали приходить люди, которые иногда придерживаются очень оригинальных взглядов. И иногда получаешь очень неожиданные аргументы. Один выпуск назад мы как раз рассматривали сайт scorcher.ru, где был очень оригинальный подход к научной методологии. И вот сегодня я услышал еще один оригинальный подход. А именно человек пришел к нам и объяснил, что он скептик, и поэтому он будет верить ну, научной теории только тогда, когда она станет законом. Я задумался о том, какие научные теории уже стали законом. Ну, человек приводит пример он объясняет что смотрите ребят вот, вот была теория разбегающихся галактик фридмана э, русского физика а затем появился закон Хабла, закон разбегающихся галактик вот видите как бы вот была теория а теперь стал закон вот соответственно он говорит что есть теория эволюции вот когда появится закон эволюции вот тогда будет о чем говорить а пока как бы ну, разговор ни о чем вот Вообще я хотел пошутить про закон эволюции, но кажется он действительно серьезно. Он очень серьезно. Ну, кстати говоря, это довольно распространенное заблуждение. Ничего такого странного в этом нет. Но просто обычно говорят, что обычно встречаешься с чем, что говорят теория это предположение. И наше бытовое понимание теории состоит в том, что вот мы что-то там предполагаем и называем это теорией. В науке это не так. Но я до этого еще вот не сталкивался с таким аргументом, когда говорят, что, ну, вы понимаете, есть теория, есть законы. И в чем здесь, собственно говоря, разница? Ну, видимо, с добавлением закона все встает на свои места, потому что люди считают то, что на самом деле является гипотезой, они это называют теорией, а то, что на самом деле является теорией, они это называют законом. Происходит такой сдвиг на один пункт. Может быть, даже так нельзя сказать в том смысле, что и закон, и теория, они, в общем-то, все происходят от научных доказательств, и они все описывают что-то хорошо уже доказанное. Просто другое дело, что закон, он, как правило, описывает какую-то конкретную закономерность. Что-то, что мы получили, вероятно, также наблюдением, есть же понять, эмпирический закон. Закон Хаббла – это как раз эмпирический закон. И поэтому у нас есть теории, которые описывают не просто какое-то одно явление, а целую систему явлений. И мы можем говорить, например, про закон Ома, но мы не можем сказать закон эволюции. Мы говорим теорию эволюции, потому что она описывает целую совокупность идей. Это фактически такое систематическое знание. И поэтому теория может содержать несколько законов, но она не может сама превращаться в закон. Закон останется законом, а теория останется теорией. И это как раз очень такое вот распространенное заблуждение, что теории – это вот такие вот предположения, и вот они должны потом перейти в закон. Но на самом деле это не так. И, собственно говоря, когда дело касается вот этого закона разбегающихся галактик, на самом деле теория Фридмана она не была законом разбегающих, э, теории разбегающихся галактик. Там речь все-таки шла немножко о другом, о том, что Вселенная является однородной в том числе. То есть, эта теория уже была шире того, что говорил Хаббл. И вот доказательства теории Фридмана, его вселенной, закон Хаббла является лишь одним из доказательств. И есть реальные там эмпирические наблюдения, э, которые ну, показывают, что да, действительно, на сегодняшний день это одна из самых точных моделей. Так что, вот такой интересный подход. Есть подозрение, что человек, который приходил к нам на форум, он начитался где-то информации на креационистских сайтах потому что аргументы которые он выдавал они были в общем-то довольно ну как это называется шаблонные да ну ты чувствуешь что где-то уже такое слышал и читал и там были аргументы за того что вот покажите мне где конкретный человек и какая конкретная дата того когда доказали теорию эволюции и ты понимаешь, что здесь у человека идет именно концептуальное непонимание того, что такое теория. И что теория вообще не может быть доказана однажды одним человеком на вот какой-то один момент. Потому что она складывается из кирпичиков и получается вот такая вот большая-большая система. Если зайти, например, и посмотреть на список доказательств теории большого взрыва или теории эволюции, как правило, там их очень много, они все очень разноплановые и даже иногда бывают из разных дисциплин. Так что... Кстати, еще один способ определить теорию, это что теория нередко под собой затем несет целый раздел науки. То есть, например, у нас есть теория эволюции. И это означает, что это фактически уже раздел биологии, эволюционная биология. А вот интересно, закон Божий доказывает существование Бога? Ну хорошо, а почему бы нам тогда все не делать наоборот? Этот человек готов поверить в какое-то явление, когда оно из теории станет законом, а мы готовы поверить, когда закон станет теорией. Поэтому, когда закон Божий станет теорией Бога, вот тогда мы и поговорим. А я уверен, что в каких-то сочинениях богословов есть теория Бога, и это все расписано очень четко. Так что очень может быть, что после этого выпуска нам дадут ссылку и скажут: Да, так, ребята, а вот есть, разберите в подкасте. Кать, скажи, пожалуйста, а тебе когда-нибудь пытались доказать невозможность теории эволюции? И как они это пытались сделать? Да, конечно, пытались. И вот один из таких аргументов очень интересных заключается в следующем. Возможность самозарождения живого из неживого равна вероятности того, что ураган, который пронесется над свалкой, соберет Боинг 747. Эта фраза принадлежит атеисту, известному астрофизику Фреду Хойлу. Он сам не верил в то, что на Земле могла жизнь сама зародиться, он был сторонником панспермии. Но, как мы знаем, собственно, тот факт, что жизнь зародилась не на земле, а где-то в другом месте, и не отменяет того вопроса, как же все-таки зародилась эта жизнь? Собственно, он, он еще писал, что вот в жизнедеятельности наших организмов и не только наших участвует огромное количество ферментов. Неужели вы думаете, что вот случайным образом они, они могли именно вот собраться именно те, которые нам нужны. Ну, убедительно. Я как бы, вероятно, сейчас пересмотрю свои взгляды. Да, на да, первый взгляд звучит убедительно. Ну, в общем-то, самым главным аргументом против является тот факт, что эволюция – это не одно случайное событие, а это длительная, причем очень длительная череда каких-то последовательных, маленьких-маленьких этапов. А также вдогонку к этому аргументу многие добавляют еще закон Бореля, который, вернее, это не закон, а фраза, вырванная из контекста, скажем так. То есть закон заключается в том, что маловероятное событие не происходит. То есть, если у события очень маленькая вероятность, то, скорее всего, его не будет. Мне кажется, этот момент у нас сформулировать точнее, потому что. То, что ты сказал, оно фактически является ну, тлюизмом. Ну, действительно, если у события маленькая вероятность, то, скорее всего, оно не произойдет. Там речь идет о том, что э, этот самый закон, это как бы вот такое наше интуитивное воззрение, что если у чего-то очень-очень-очень маленькая вероятность, то оно не просто, скорее всего, не произойдет, оно никогда не произойдет. Что вот есть некая граница, и что если вероятность некоторого события меньше вот этой вот самой границы, меньше этого числа, то оно реально никогда в жизни не произойдет, и его можно полностью сбрасывать со счетов. Тут опять стоит вспомнить о том, что эволюция – это процесс не случайный и не единичный. И еще важный пункт, что эволюция – это не одна какая-то последовательность событий, а много-много-много попыток. И, соответственно, если мы имеем большое количество очень маловероятных событий, то есть разных, скажем так, путей к самозрождению жизни, то одно из них – до случится, собственно, Креационисты, как всегда, мешают эволюции и абиогенез, потому что этот аргумент, ну, то есть, я так понимаю, они не разделяют эти понятия зарождения жизни и там, происхождение видов одних от других. Ну да, это, потому собственно это говоря, совершенно разные да, это одна из самых больших ошибок, которые они делают с самого начала. Я так понимаю, что Хойл говорил именно про зарождение жизни все таки или нет, или он тоже Хойл. Худал? Насколько я понимаю, да. А вот креационисты говорят про все, ну, собственно, для них это одно. Как, ну, может, не для всех, конечно, но подчас, то есть эти понятия перемешиваются, то одно, то другое. Вот. Кстати, эффект перемешивания происходит во многих областях. Например, когда кто-нибудь говорит про космос, можно сказать галактика, все еще раз сказать, туманность. Какая разница? Ну, что-то там в космосе. Ну так вот, стоит помнить, что как раз Эволюция, она не так уж и случайна, как нам кажется, потому что, да, у нас есть мутации, у нас есть изменчивость, но при этом у нас есть еще отбор, который, скажем так, закрепляет какие-то признаки, а какие-то признаки отбрасывает. Вот. И есть размножение, то есть которое способствует закреплению каких-то определенных признаков. Ну и плюс нужно помнить, что и абиогенез, и эволюция не происходит в условиях полного хаоса. Все-таки эволюция, да и абиогенез, когда-то происходил при каких-то определенных условиях. И эти условия сложились именно так, что неживому удалось превратиться в живое или на протяжении какого-то огромного промежутка времени, одни виды превращались в другие, потому что на них еще и влияли условия какие-то, постоянно причем. Ну да, собственно говоря, были же какие-то уже процессы, не знаю, на планете, мы же не жили там в вулкане, где все постоянно перемешивается. Но даже в вулкане все равно есть какие-то постоянные условия, а не полный хаос. А что такое полный хаос? Не знаю. А полный хаос – это как раз то, что творится на свалке, наверное, ураган. Ну да, есть... хотя это тоже не полный хаос. Не Там да. как бы бомж пришел, ушел. Нет, я имею в виду свалка во время урагана, когда очень сложно предугадать, что именно произойдет в следующую секунду, куда он денется и так далее. Ну, полный хаос – это система поведения, которую мы не можем предсказать на хоть сколько-нибудь продолжительное время, насколько бы точно мы не изменили начальные условия. А если человек очень плохо играет в крестики-нолики, он может для себя частным случаем считать хаотической системой крестики-нолики? Еще интересный нюанс по поводу этого аргумента, что креационисты наделяют эволюцию целью, ну и также сравнивают с тем явлением, которое несет в себе какую-то цель, например, собрать авиалайнер. А при этом эволюция не несет в себе никакой цели, конечно, абсолютно, она просто идет и все. Это, кстати, очень сложно понять, мне кажется. Долгое время для меня вот, вот это вот, ну, понимание цели, того, что ну, у эволюции должна быть цель, это у меня был один из последних аргументов против эволюции, которых я поддерживал сам. Причем это было даже уже, когда я был атеистом. Я все равно думал, ну да, но как-то вот тут сомнительно, ну как-то же цель же есть, жизнь же развивается. И вот только потом я понял, что реально ну, никакой цели нет. Просто некоторые организмы остаются, а некоторые нет. Но еще в этом аргументе, как мне кажется, человек слишком уж быстро собирает свой Боинг. Хотя, ну, это не совсем то, как работает эволюция. Типа раз, и Бонг появился. Ну да, в этом аргументе говорится о какой-то единомоментности совершения события и просто человеку очень сложно мыслить, точнее, представлять там миллионы лет. То есть мы, нам месяц сложно представить себе, ну, вот события за месяц, а тут миллионы лет, то есть это из этого тоже... В этом кроется какая-то ошибка, ну, вернее, сложность понимания эволюции, что это не единовременно и даже не быстро, а очень-очень долго, очень медленно. И здесь, получается, идет такое передергивание, попытка свести к абсурду, что, ха, видите, раз, собственно говоря, даже Боинг не собирается. Ну, даже если людей попросить да, собрать Боинг, они его... Они его будут собирать, ну, явно не за мгновением. И далеко не все соберут. И части останутся какие-нибудь лишние. А если ты начинаешь думать про этот процесс как про медленный процесс, то вот тут у тебя могут начать приходить идеи, что вот стоит, предположим даже, что у нас есть некий ветер, который взял и случайным образом поставил значит, первую деталь правильно. Затем значит, у нас ветер через там, тысячу лет поставил вторую деталь, ну, предположим, что тоже правильно. И тут уже начинаешь думать о том, что хорошо, для того, чтобы собрать весь этот девайс, тебе нужно, чтобы был какой-то механизм, который вынуждал бы эти детальки друг с другом правильно становиться. И вот, когда ты начинаешь думать так, ты, может быть, уже начинаешь чуть, -чуть более правильно в направлении думать. То есть, если ты растягиваешь время до того периода, которое действительно адекватно вот таким процессом как эволюция, то ты уже начинаешь понимать, что тогда эти детальки должны обладать каким-то свойством. И вот, вот, вот это уже ближе к правде. Люди говорят о том, что вот создание белковых молекул, именно тех, которые нам нужны, которые работают в нашем организме, это слишком маловероятно, потому что они уж слишком сложны, и вот ну, человеку не верится, что это возможно. И тут вспоминается так называемая теорема о бесконечных обезьянах. То есть если посадить обезьяну за печатную машинку, и она будет беспорядочно нажимать на разные буковки, то через какое-то время она таки напишет там «Ромео и Джульетту», например, ну или какое-то другое осмысленное произведение. И при этом у него беско... ну в смысле ей бесконечно много времени. То есть тут ошибка кроется в том, что для человека кажется, что бесконечно много времени – это очень-очень много, но все таки конечное какое-то время. Вот. Но на самом деле Нет. То есть если вероятность этого события стремится к единице, время стремится к бесконечности, и, соответственно, получается, что То есть это событие практически невозможно. Всего вероятность ну, здесь и сейчас равна нулю практически. Ну и, соответственно, антиэволюционисты или там, противники абиогенеза говорят, что дескать, вот у возможности создания белковых молекул, нужных нам, такая же вероятность, но... А я опять забываю про аккумулирующие действия естественного отбора. Что все-таки естественный отбор темы отличается, что он отбирает более подходящие и отбрасывает ненужные. И Докинс создал даже программу специальную, чтобы показать всем, как это возможно. Программа называется Wiesel Program, и там имитируется... Написание фразы из Гамлета, фраза «Me thinks it is like a weasel». Вот, собственно, из случайного набора букв, ну, там сменяются поколения этих наборов букв, и при этом сохраняются какие-то близкие к нужной фразе сочетания букв. И таким образом через много-много-много повторений этих действий собирается нужная фраза. Конечно, Докинс указывает на то, что это не совсем точная модель скажем так, того, как работает эволюция, потому что здесь есть цель, а у эволюции цели нету. Но оно очень хорошо демонстрирует нам разницу между абсолютным хаосом и тем, как действует естественный отбор. Так, а по поводу обезьян, то есть считается, что если дать им бесконечное время, насколько я понимаю, то они тогда обязаны собрать Ромею и Джульетту, да? И аргумент состоит в том, что поскольку время конечно, то эта вероятность настолько низка, что в конечное время оно не произойдет. Ну, то есть, да, получается так, что вероятность настолько низка, что это невозможно. Ну, то есть, обезьяны не смогли бы напечатать Ромео у Джульетты, даже если бы у них было времени там, с самого зарождения Вселенной до сейчас. Но если у них время бесконечное в прямом смысле, то тогда это возможно. И обязана быть возможным, насколько я понимаю. То есть, если у тебя есть какая-то какая не нулевая вероятность, то она необходимо реализуется, если у тебя бесконечный поток времени? Ну, согласно этой теореме, да, но для, ну, мы не можем себе позволить бесконечность, а уж тем более в вопросах эволюции. То есть ты сейчас ссылаешься на закон бареля Почему? Ну, потому что ты говоришь, что если некое событие имеет очень маленькую вероятность за конечное время, оно не произойдет. Но опять же, я же говорила о том, что эволюция не подходит под это, потому что у нас было очень-очень много разных... Путей для совершения этого события, и у нас есть отбор. То есть это не абсолютно случайное событие. Закон Борреля не некорректен в той форме, в которой его приводят креационисты, и это довольно легко показать, потому что если мы возьмем все возможные исходы какой-нибудь естественной системы, то каждый из конкретных исходов будет крайне маловероятен. Но так как эти исходы все вместе составляют все полное пространство возможных исходов, то неизбежно один из них все равно произойдет. Таким образом, мы видим, что у нас произойдет очень маловероятное событие. Ну то есть это, я так понимаю, похоже, такой классический пример с лотереей, когда человек спрашивает, какова вероятность, что выиграю именно я, и эта вероятность очень низка, но какая вероятность, что выиграет хотя бы кто-то, и эта вероятность становится тут же нормальной. Ну рано или поздно она становится не просто нормальной, она становится равна процентам, если выигрышный лотерейный билет уже был пущен в тираж. То есть здесь, конечно, вот когда дело касается теории вероятности, очень еще важно задать вопрос правильно, ставить вопросы правильно. Единственное, что ситуация с лотереей, она немножко... Не точна в том смысле, что в лотереи у тебя есть некий процесс какой-то целью, что должен кто-то обязательно выиграть. А очень часто в природе мы видим ситуацию, где, ну, может никто не выиграть. Нам совершенно не обязательно приводить в пример лотерею. Мы можем привести в пример многокрасное подбрасывание монеток. Допустим, если мы подбрасываем монету, ну, скажем, 30 раз подряд, то вероятность конкретного исхода будет, если я правильно считаю, больше, чем... В смысле, меньше, чем 1 на миллиард. Естественно, это не настолько маленькая вероятность, которая предполагается в законе Барреля, но тем не менее, эта вероятность очень маленькая, но если мы подбросим монету всего 30 раз, то мы неминуемо поможем свершиться событию с вероятностью 1 на миллиард. Еще я хочу добавить несколько мыслей Яна маск У него есть статья «Ложь». «Проклятая ложь, статистик и вычисление вероятности абиогенеза», где он, скажем так, сильно ругается на тех, кто ну, пытается вычислять возможности абиогенеза. Он, например, пишет о том, что люди пытаются вычислять вероятность формирования современного белка или современной молекулы, не понимая, что, как я уже говорила, это какой-то долгий поэтапный процесс – что от отдельных химических молекул до современной бактерии прошло много миллионов лет, и много-много проб и ошибок было сделано. Вот. И они вычисляют вероятность вот такого длинного поэтапного процесса так, как будто это какое-то единовременное событие, так, как будто просто подбросили монетку. Также они... Когда предполагают возможности биогенеза, считают, что существует какое-то фиксированное количество белков с фиксированным количеством аминокислот и одной последовательностью, которая нужна для формирования, скажем так, жизни, не учитывая того, что в принципе жизнь могла пойти и другим каким-то путем, и другие молекулы могли стать основой для нашей жизни. Так. Ну, то есть, что здесь мы смотрим только на один из вариантов, который просто сработал. Да. Они представляют, как сказать, реализацию биогенеза, как последовательность, то есть подбрасывание, грубо говоря, одной монетки. То есть подбросили, не получилось, подбросили, не получилось. Он приводит такой аргумент, что если я захочу подбрасывать монетку и получить 30 орлов подряд, у меня это получится маловероятно сделать. Но если мы подключим все население Китая, то в какой-то момент все-таки кому-то удастся подбросить 30 раз подряд орла. Еще один аргумент от креационистов, который он критикует, заключается в следующем. Если мы, например, предполагаем, что вероятность самозарождения жизни, вернее, зарождения жизни из неживого составляет один к 16, то они считают, что, собственно, подбрасывать монетку надо именно 16 раз. И они не учитывают тот факт, что, в принципе, нужный нам орел или решка может выпасть раньше, ну, так же, как с эволюцией. Не обязательно ждать бесконечно долго, но могло сработать вот как-то достаточно быстро, то есть она могло повести. Ну, а у меня вообще претензия к тому, а на каких основаниях они получают все эти вероятности? Вот с моей точки зрения, одна из самых больших проблем этого аргумента в том, что они так смело заявляют, ну, вероятность там вот такая-то, такая-то или такого порядка, откуда вы знаете, что она такая, а относительно чего вы ее считаете? объясните мне относительно чего вы посчитали, что это подобно тому, что вот у нас стоит Боинг на свалке. А где ваши цифры? И как бы вот я хочу посмотреть. Принесите мне бумажки. Студент Иванов, сюда с бумажкой. По сути, они не знают, как правило, большинство из них даже не знают, что наука говорит по поводу изначальных условий, которые были. И тем не менее, они приводят какие-то вероятности. Но это как-то вот непонятно. Ну, они как раз ее считают, видимо, достаточно примитивным образом, как раз на том же уровне, на котором там вычисляют вероятность выпадания орла или решки. Там. Друзья, это неправильно, не делайте так. В качестве итога я напомню, что главными аргументами против сборки Боинга на свалке скажем так, является то, что, во-первых, человеку очень сложно представить миллионы лет эволюции, и то, что эволюция шла миллионы лет, а не единовременно, то есть это очень важно понимать, в отличие от урагана на свалке, ну, вернее, в отличие от того, как себе креационисты представляют ураган на свалке и эволюцию. И еще важно помнить, что эволюция шла не одним путем, а множеством путей, и просто один из них срабатывал в какой-то момент. То есть это не какая-то прямая дорога, а куча-куча мелких тропок, разветвляющихся и так далее, и так далее. Куча разных проб, куча ошибок, и кстати, куча провалившихся говоря, попыток. Мы же как раз ну, на прошлом выпуске говорили по поводу того, как у бактерий и архей, у них разный механизм э, вывода веществ через мембраны. То есть вот здесь вот у нас прямо демонстрация того, как несколько работающих механизмов у разных организмов образовались. Да, например, насекомые и птицы летают, но они делают совершенно по-разному. И, скажем так, их эволюция шла абсолютно разными путями, хотя делают а, не одно и то же. А столь любимый креационистами глаз так вообще эволюционировал независимо больше 40 раз. А я хочу сейчас немножко рассказать по поводу вируса Айболы. И вот э, эпидемии, которая сейчас продолжает бушевать в Африке, мы уже говорили об этом несколько выпусков назад, и появились новости. Новости очень необычные. И я думаю, что теперь эту новость и вот эту ситуацию можно приводить в пример как то, какой вред от эзотерических верований. Это один из самых частых вопросов, которые мне задают люди, которые узнают про общество скептиков, про наш подкаст. Они говорят, ну а что тут такого? Ну, верит кто-то во что-то, вам-то что? Не забирайте у людей их фантазии. И каждый раз приходится объяснять, что, ну понимаете, нет, на самом деле есть какой-то вред, ты проводишь какие-то примеры. Вот часто можно привести довольно, ну, хорошие, убедительные примеры. В частности, эзотерические верования, казалось бы, вот, там взять там, эзотерическое верование того, что человек болеет из-за того, что он там что-то не так думает. Казалось бы, ну просто очень безобидная идея, какая разница, пусть человек верит в это, может быть, ему будет легче продолевать болезни. Но мы не замечаем о том, что эта идея на самом деле... Очень ядовитая, она просто фактически отравляет человеческое сознание, особенно когда дело касается, например, детей, которые не могут критически мыслить. Соответственно, ребенок, который заболевает чем-то, мало того, что он заболел, так он еще будет думать про себя, что это значит, что он плохой. И я, например, через это прошел, и я знаю, что это очень неприятный момент. И когда люди стараются видеть в эзотерике только хорошее, они забывают про то, что у этого хорошего очень часто отрицательные моменты, которые не всегда очевидны. Ну, а когда дело касается эпидемии лихорадки Эбола, то здесь все гораздо более прозаично. Все дело в том, что началась вообще вот эта вот эпидемия, она началась в феврале 2014 года, аж в феврале и началась она в Гвинее. И она вышла за пределы страны, и этим она отличается от предыдущих эпидемий этого заболевания и распространилась на Либерию, сьерра леона и Нигерию. Так вот оказывается, что в Сьерра-Леоне это заболевание попало благодаря одной целительнице, которая живет на границе Сьерра-Леоны, рядом с Гвинеей, ну то есть на границе между Сьерра-Леоной и Гвинеей. И в свое время, когда вот возникла вспышка этого заболевания, она стала говорить о том, что она способна излечить людей от него, и к ней пошло паломничество из Гвинеи. И именно к этому случаю и свели вот то, что эпидемия перешла в Сьерра-Леону. При этом, конечно же, через некоторое время целительница сама погибла от этой болезни. На ее похоронах несколько женщин из ее поселка заразились, и оно пошло оттуда. И сейчас на сегодняшний день вот та статистика, которая у меня доступна, это статистика недельной давности. Эпидемия вируса Эбола унесла 365 жизней в Сьерра-Леоне. И все это просто благодаря паломничеству к целительнице, которая рассказывала сказки про то, что она посредством трав может людей излечить от из этого очень серьезного заболевания. И я напомню, что заболевание обладает очень высокой смертностью, 50-90% смертность. И мы пока что не знаем, почему такие вспышки вообще возникают, поскольку резервуаром для этого вируса является летучая мышь, которая там очень ну, постоянно взаимодействует с людьми, но тем не менее, вот почему-то когда-то вспышки заболевания есть, а когда-то их нет. Это вот, вот Этот механизм пока не до конца нам ясен. Так что вот такая вот история. И я думаю, что здесь просто очевидно, что это смесь суеверия, невежества и, конечно же, неготовности еще Сьерра-Леоне. Вот там просто никто не был готов к такой эпидемии, потому что раньше эти эпидемии в основном проходили как раз в Гвинее. И вот... Так что вот такой пример. Я думаю, что это не последний раз, когда вы слышите, что я его упоминаю. Кстати говоря... По поводу вот этой эпидемии, мы в прошлый раз говорили, что очень важно, чтобы СМИ с одной стороны не преуменьшали опасность, с другой стороны не преувеличивали. И я вот уже читал какие-то обзоры от специалистов разных по миру, которые говорили о том, насколько эта эпидемия опасна, например, для Европы. И в целом выводы, к которым люди приходят, состоят в том, что все-таки в Европе это маловероятно, потому что в Европе мы способны создать карантин довольно быстро и довольно эффективно. В то время как, когда дело касается Африки, вот вы можете посмотреть, мы обязательно ну, дадим ссылку на новость про целительницу, потому что это новость, которая разошлась просто... Просто по всему миру, насколько я понимаю, это довольно достоверные данные. Там к этой новости приложено видео, и вы можете посмотреть на то, как это выглядит в реальной жизни. И там больные прям на улицах. Вот там лежит прям человек, и видно, что он заболел, он там упал, все ходят мимо него. И вот, конечно, в таких условиях болезнь распространяется просто мгновенно. Также там медсестры заболевают и умирают в больших количествах. Они проходят недельный курс, затем их отправляют ухаживать за больными. Естественно, что несколько дней медсестры нет. В статье новостной брали интервью у одной девушки, которая работала. К тому времени, как статью публиковали, девушки уже, конечно, не было. Ну То есть, все это происходит там очень быстро, и условия там, конечно, очень далеки от идеальных. Ну, будем надеяться, что все-таки как-то это наконец-то закончится эпидемия, потому что пока что я вот э, не вижу, чтобы цифры говорят о том, что все еще в самом разгаре. Пока что я не вижу, чтобы был какой-то спад по статистике. А я сейчас буду испытывать на прочность ваш скептицизм, потому что то, о чем я буду сейчас рассказывать, это самое близкое, что у нас есть к научному доказательству эффективности астрологии. Я готов. Катя, ты готова? Всегда готов. Явление, о котором я хочу рассказать, называется «эффект Марса». Описал это явление французский психолог и статистик Мишель Гоклин в 50-х годах прошлого века. В чем же заключается этот самый эффект? Гоклин очень долгое время занимался астрологией. Он, э, на самом деле тут э, говорят, что он даже занимался критическим анализом астрологических явлений, и многие из них развеял как заблуждение. Тем не менее, в какой-то момент он наткнулся на… Один из эффектов, который он посчитал истинным. И, собственно, провел исследование и как бы убедился, что этот эффект есть. В чем же он заключается? Эффект заключается в зависимости профессиональных успехов спортсменов и положения Марса в момент их рождения. Что именно обнаружил Гоклин? Он разделил весь путь исследования Марса на 12 секторов, соответственно, 6 секторов пришлось э, на пространство над горизонтом и 6 секторов на пространство под горизонтом. И он обнаружил, что люди, родившиеся в моменты, когда Марс только-только вышел из-за горизонта, или в момент, когда Марс находится в кульминации, то есть на самом верху, среди этих людей гораздо большее количество успешных спортсменов с мировым именем. А мы можем считать, например, шахматистов с настоящими спортсменами? Ты сейчас немножко забегаешь вперед, но раз уж на то пошло, сейчас я об этом скажу. Дело в том, что критерии успешности спортсмена Гоклин непрерывно менял. Причем он не только, менял их не только между своими исследованиями и статьями, иногда он их менял даже внутри, с одной и той же статьи. То есть в некоторых случаях критерием успеха... Являлось нал э наличие у спортсмена золотой олимпийской медали. В некоторых случаях он был готов признать спортсмена достаточно известным и успешным, если у него есть серебряная или бронзовая олимпийская медаль. В случае с футболистами он считал спортсмена достаточно известным и успешным, если он хотя бы единожды защищал честь страны на международных соревнованиях. Я думал, ты скажешь, единожды забивал гол. Даже не забивал гол. А точно так же в какой-то момент он исключил в своей выборке всех баскетболистов, потому что, изучив этот эффект на баскетболистах отдельно, он его не обнаружил. А тем не менее, возвращаясь к теме, это исследование, разумеется, вызвало достаточно бурную реакцию, и очень многие люди захотели его проверить. Таких проверок было несколько и занимали они часто долгие годы. Потому что надо учитывать, что это была середина прошлого века, и собирать информацию о времени, и месте рождения людей тогда было достаточно сложно, потому что, как мы все понимаем, интернета тогда не было. Соответственно, первая проверка была проведена бельгийским комитетом Пара, который занимается исследованиями паранормальных явлений. И, как ни странно, это исследование вначале подтвердила результаты Гоклина. Члены этого комитета не спешили публиковать свои результаты, потому что они были уверены, что что-то здесь не так, что так просто не может быть. Они предполагали, что, например, Гоклин неправильно посчитал распределение людей, родившихся во время нахождения Марса в ключевых секторах для контрольной группы, потому что у Гоклина получилось, что... В среднем обычные люди рождаются вот в этих двух секторах приблизительно в 17% случаев. Ну, что понятно даже интуитивно, потому что так как у нас секторов всего 12, если мы выбираем два из них, то вероятность получается, ну, что-то в районе 16,5%. Ну, из-за каких-то флуктуаций, в общем, из-за некоторых дополнительных деталей и тонкостей, получается, что эта вероятность немножко больше. Тем не менее, число Марса, то есть процент спортсменов, рожденных в принохождении Марса в этих ключевых секторах, оказался равным вовсе не 17%, а аж 20%. 22. Этот результат получился в начале у Гоклина, и позже этот результат как раз и был подтвержден э, эксперимент, экспериментом, проведенным Комитетом Пара. И этот результат в итоге был все-таки опубликован. Опять же, забегая вперед, скажу, что при подборе данных для исследования, которые проводил этот самый Бельгийский комитет, участвовал сам Гоклин. Причем, более того, большая часть спортсменов, которые участвовали в данном исследовании, это были спортсмены, уже им подобранные, из его старой выборки. То есть были добавлены какие-то новые, но очень про многих он уже все знал. Он знал, во время э в каком секторе они родились, соответственно, мог легко потасовывать результаты, что потом, в общем-то, и было показано. — Ну и, естественно, он мог это делать даже несознательно. — Разумеется. Кстати, никто, естественно, не говорит, что он намеренно вводил идеи в заблуждение. Вполне возможно, что это было вполне искреннее заблуждение, то, что называется «researcher bias». — Предвзятость исследователя. — Вот. Соответственно, так как одной из претензий членов Бельгийского комитета было то, что, возможно, Гоклин неправильно посчитал базовый рейтинг для контрольной группы, было лишено этот самый рейтинг пересчитать. Что сделать было Естественно, достаточно сложно, потому что контрольная группа должна была быть достаточно большая, и, как уже было сказано, в те времена собирать подобную информацию было сложно. Но в итоге этот тест все-таки был проведен, и было получено, что данные Гоклина по контрольной группе, в общем-то, не сильно отличаются от истинных данных, которые в итоге были получены. То есть для обычных людей число Марса составляет около 17%. Тем не менее, разумеется, скептики на этом не успокоились и решили провести очередной полностью независимый тест, которому Гоклин не допускался. Такой тест был проведен американской ассоциацией CSI-COP, которая сейчас называется просто CSI. В результате была собрана достаточно большая выборка, был собран исходный массив, состоящий из 2419 спортсменов. Правда, к сожалению, далеко не для всех из них были известны даты рождения и... В итоге выборки, по которой проводились расчеты, было всего 408 спортсменов. Но ну, Тем не менее, так как базовая изначальная выборка Гоклина составляла что-то около 533 человек, то это было вполне справедливо. Тем не менее, когда данные были получены, выяснилось, что для этих спортсменов число Марса составляет всего 13,5%. То есть даже меньше базового рейтинга для контрольной группы. Также в отчете было подчеркнуто, что сборщики данных о спортсменах не имели никакой информации о том, какие сектора Марса соответствуют выбранным спортсменам. Были затребованы все даты рождения, все данные были опубликованы. И из спортсменов, для которых имелись подобные данные, ни один не был вычеркнут из итоговой выборки. Чем, собственно, тоже Гальчилл Гоклен, потому что, как потом показали дальнейшие многократные исследования его выборки, выяснилось, что он собрал огромное количество данных, но при этом пустил в дело лишь небольшую часть из них. И причем в большинстве случаев, если были какие-то сомнения относительно того, где или когда родился спортсмен, то каким-то таинственным образом оказывалось, что он таки родился во время пребывания Марса в одном из ключевых секторов. Ну, то есть такая подгонка данных идет. А подгонка данных была довольно серьезная Например, кроме этого независимого американского теста был проведен еще один французский тест, в данном случае Гоклина не допускали к изначальной подборке данных, но потом они пользовались его консультациями. То есть он, тем не менее, определенным образом влиял на эту самую выборку. И тоже, что интересно, когда анализировали, как именно он проверял их выборку и о каких ошибках он сообщал, выяснилось, что если ошибка была в его пользу, то есть в его данных по его данным спортсмен родился во время пребывания Марса в нужном секторе, он сообщал об этой ошибке. Если же по его данным спортсмен родился не в то время, однако французы ошиблись и считали, что он родился во время восхода Марса или во время второго важного сектора, то он об этой ошибке молчал и оставлял ее в выборке. То есть раз за разом выяснялось, что Гоклин практически всегда либо намеренно, либо случайно подгоняет данные и перекручивает их в свою пользу. То есть на лицо не эффект Марса, а эффект Гоклина? Но надо сказать, что подтасовка данных, неизвестная, сознательная или несознательная Гоклина, была не единственной проблемой данного исследования. А, возможно, даже более значимой проблемой было то, что у Гоклина не было изначальной экспериментальной гипотезы. Что в данном случае это означает? Это означает, что он исследовал, еще до того, как он начал конкретно углубляться в влияние Марса на спортсменов, он исследовал влияние самых разных планет на самые разные способности и аспекты человеческой жизни. И так получилось, что он обнаружил именно влияние Марса. И связано, это вполне могло быть связано просто с, э, с тем, что он проводил множественные сравнения и не делал никакую поправку на это. Можно привести упрощенную модель, которая, тем не менее, покажет, насколько легко было обнаружить какую-то закономерность. В астрологии обычно учитываются 10 небесных тел. Это все планеты, кроме Земли, ну, плюс недавно разжалованный Плутон, плюс Луна, плюс Солнце. Мы имеем 10 планет, мы имеем 12 секторов, и если мы учитываем влияние планеты, находящейся в одном из двух секторов, то нам нужно умножить 10 на 12 на 11, и мы получим фантастическое число 1320, а значит, у нас существует 1320 разных комбинаций небесного тела и двух секторов. Если взять случайную выборку того же размера, что и выборка Гоклина, а она составляла 533 человека, то с вероятностью примерно 25% будет найдена хотя бы одна комбинация небесного светила и пары секторов, для которой будет наблюдаться эффект не меньше, чем эффект Марса. Таким образом, мы вполне можем сделать вывод, что эффект Марса является всего лишь статистической ошибкой. Статистической ошибкой первого рода, и это классический false positive. Да, то есть это когда обнаруживается какая-то закономерность случайных данных. То есть мы считаем, что вот она, закономерность, а на самом деле ее там нет. Кстати, Игорь, а ты знаешь, что такое эффект Юпитера? Нет, я знаю только, что такое эффект Сатурна. А что такое эффект Сатурна? Эффектом Сатурна была условно названа статистическая закономерность, приводящая к ошибкам первого рода, который как раз, возможно, и описывается эффект Марса. То есть это более общее название вот такого вот эффекта? А, да, это название эффекта, который приводит к возникновению эффектов, подобных эффекту Марса. Нет, а я хотел сказать, что эффект Юпитера – это когда человек хочет рассказать про эффект Марса, но забыл, что там Марса поставил вместо этого Юпитер. Ну а я сейчас подниму на самом деле очень похожую тему – тему больших данных, то, что называется «Big Data». То есть это когда у нас есть громадное количество информации, и мы ее изучаем. Ну, это на самом деле не просто громадное количество информации, это определяется тем, когда у нас информации так много, что мы ее не можем уже обрабатывать какими-то обычными способами, хранить ее в обычных базах данных, и нам уже приходится использовать какие-то специальные методы для этого». И, как правило, именно компьютерные технологии, наличие интернета позволяют нам теперь анализировать громадное количество данных. И если бы Гоклин занимался бы этим исследованием сейчас, я думаю, он бы такое количество нашел корреляций, что просто... ну, Кстати, может быть, если бы он нашел их много, он, может быть, не повелся бы на это, что вот интересный момент. Но так или иначе, вот эти большие данные, они с одной стороны позволяют нам обнаружить какие-то закономерности, о которых раньше мы могли не подозревать, с другой стороны, они позволяют делать много как раз вот ошибок первого рода, статистических, когда кажется, что корреляция есть, а ее на самом деле нет. И вот недавно Лаура Труко, аспирант Гарвардского университета, сделала анализ поисковых запросов iPhone Slow, iPhone медленный, и обнаружила, что как раз незадолго до выхода новой модели телефона у этого запроса наблюдается пик. И, ну, в общем-то говоря, многих это, конечно же, заставило решить, что Apple намеренно замедляет старые модели телефона, операционку на этих моделях, для того, чтобы люди покупали новые модели. А мы уже, наверное, какой-то выпусков 15 назад поднимали как раз тему запланированного устаревания. И мы пришли к выводу, что, как правило, за этим стоят совсем другие причины, очень часто экономические. Но вот давайте поговорим про запланированное устаревание вот в свете как раз вот айфона, потому что сейчас как раз Apple скоро собирается же объявлять там, что iWatch, или что там вот эти вот часы, которые они очень долго собираются, очень долго обещали вывести на рынок. Значит, посмотрим, что это будет. Но вот когда мы видим вот такие вот исследования, вот вроде как некая корреляция. Конечно, первый вопрос, который нужно задать здесь, это реален ли вообще этот тренд. Потому что, ну, в конце концов, действительно, вот как ты сказал, эффект Сатурна, может быть, это просто статистическая аномалия. И Нам нужно убедиться в том, что это не просто корреляция, а что это вот какое-то реальное явление. И для этого, конечно же, надо свой поиск сдерживать какими-то условиями. Вот Гоклин, он смотрел просто на все подряд. Он, кстати, это вот, я считаю, это очень ценно заметил, что у него не было никакой гипотезы. То есть, его исследование, в принципе, не было сформулировано цели. А это, в общем-то, грубейшая методологическая ошибка. И после того, как ты все-таки находишь какую-то корреляцию, ты обязан провести исследование уже с четкой целью. В принципе, он, конечно, это и сделал вроде как. То есть он сказал, ага, у меня есть корреляция, поэтому мы ее возьмем, и а сейчас мы сделаем контролируемый эксперимент с гипотезой, что вот в его случае Марс влияет на там, спортивные достижения. Он сделал кучу других методологических ошибок, но он очень старался. Значит, поэтому вот нужно, прежде всего, понять, реально ли корреляция, а затем ее нужно правильно интерпретировать. И вот когда дело касается вот этого вот, казалось бы, забавного исследования, касаемо айфона, здесь мы можем ведь смотреть на несколько возможностей. Ну, основные возможности две. Первое – это что пользователям кажется, что их устройство стало более медленно себя вести, а второй момент – это что айфоны действительно становятся медленнее вот, к тому времени, как выходит новая модель. И, соответственно, нужно понять, что из этого может быть правдой. Причем это не взаимоисключающие варианты. Может быть и тот вариант верно, и тот. И здесь я хотел бы поговорить про очень интересный, про очень интересное когнитивное искажение, которое называется «фундаментальная ошибка атрибуции». Собственно говоря, это склонность человека объяснять поступки и поведение других людей их личностными особенностями, а собственное поведение – внешними обстоятельствами. То есть, как это выглядит в реальной жизни. Ты споткнулся? Ну, значит, ты неловкий. Я споткнулся? Ну, видишь, асфальт плохо сделан. То есть, вот, вот эта ошибка атрибуции. Ну, еще там мы в жизни можем наблюдать, что если кто-то другой там опоздал, то это значит, что он не пунктуален, он не собран. А если я опоздал? Ну, пробки были. Ну, как бы, то есть И вот эта вот ошибка атрибуции, она, кстати говоря, бывает не обязательно в ну, пользу. Если кто-то получил пятерку по экзамену, и ты получил, ты скажешь, что человек получил пятерку, потому что он умный, а про себя думаешь, да мне вроде просто повезло. Ну то есть это в обе стороны, это не значит, что человек обязательно всех там осуждает. Именно вот смысл в том, что он своим действиям присваивает внешние причины, ну, как бы вот эта вот мотивация внешних причин, а вот если кто-то другой, то, значит, это обязательно связано с его личностью. И, конечно же, это является просто, наверное самой главной причиной, по которой люди вот начинают думать про конспирологические теории, потому что они берут громадное количество разных фактов и увязывают их в одну какую-то мотивацию, конечно же, очень личностную. Это же специально все сделано, Apple специально все это сделал, хотя очень может быть, что на самом деле громадное количество факторов на это могло повлиять. Кстати, здесь, я думаю, есть смысл упомянуть бритву Хенлона, Слышали такую? Мы часто говорим про бритву Окам, а это бритва хенлона Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью. Вот, так что... Ну, опять-таки, если это дело обобщить, то, конечно, речь просто может идти о каких-то неизвестных нам внешних факторах. Но, тем не менее, вот тенденция именно такая, что люди в этой ситуации, скорее всего, будут склонны предположить, что, ну, Apple специально это делает. Ну, а давайте посмотрим, что у нас вот, может, какие мы еще можем э, объяснения другие дать, кроме того, что Apple специально-специально все задумал. Ну, конечно же, один из основных аргументов состоит в том, что... Ну как, продукт делается не самым долговечным, следовательно, это делается для того, чтобы... Но, если мы подумаем, и это была основная тема нашего предыдущего выпуска на эту тему, что на самом деле очень часто долговечный продукт не обязательно является экономически более выгодным, не в том смысле, что производителю жалко, мол, вложиться в этот продукт, а в том смысле, что он может просто быть дорогим вообще, даже вот для, для пользователя этого продукта. Например, может быть гораздо дороже поддержка, ремонт, это все может быть очень сложно инфраструктурно, и что очень часто гораздо легче произвести действительно дешевый товар, произвести его массово, и что выигрывают все за счет того, что этот продукт недолговечен. Но, конечно, можно сказать, что, во-первых, мыслимо, в принципе мыслимо, что кто-то специально сделает товар, ну не очень долговечным именно для того чтобы выпустить потом новый товар. Мыслимо это? Ну, в принципе, это мыслимо. Но действительно ли все так себя ведут? Не обязательно. Конечно же, производители стараются придумать разные новые дизайны какие-то, чтобы вынуждать людей покупать новую модель. Тот же iPhone, они постоянно говорят, что смотрите, а этот iPhone еще более тонкий. И там вот рассказывают про то, как оригинально и классно сделан этот дизайн. Ну, то есть все-таки, безусловно, есть какая-то попытка, Пусть и за счет вот такого вот морального устаревания Заставить вас купить новый девайс Мне показывали ролик Перед выходом какого-то айфона Когда к владельцам айфонов Подходили с якобы Новой моделью айфона Показывали им и они такие, ой, да, слушайте, этот намного легче и тоньше, чем мой. -то. Ой, у него так классно там листаются странички, вообще супер, он такой быстрый. А на самом деле им показывали тот же самый iPhone, который лежит у них в кармане. Но там, по-моему, не знаю, человек 10 было в ролике, а один только не купился из всех. Но вот безусловно, может быть такой настрой. Но ведь здесь еще могут быть и другие объективные моменты. Например, если компания собирается выпускать новую модель телефона, Apple – это ведь и железо, и софт. Соответственно, они должны обновить свою операционную систему для того, чтобы поддерживать новую модель телефона. А это значит, что действительно старая модель может быть не рассчитана или не настолько рассчитана на новую операционную систему, и она действительно может начать работать медленней. Причем это обновление, казалось бы, можно было бы не давать на старые модели телефонов. Но пользователи-то сами жалуются, что вот им не дали новые обновления, а где новые фичи. И поэтому компания вынуждена давать это обновление для всех. А если вот эти новые возможности, они, собственно говоря, рассчитываются все-таки на новые модели, пожалуйста, вот вам объективная причина для того, чтобы по которой телефон действительно может стать медленнее, и при этом это не имеет ничего общего с запланированным устареванием. Просто попытка как-то лавировать между тем, чтобы и люди были довольны, и какие-то новые вещи выходили. Ну, и, конечно же, опять-таки, иллюзия, вот, которую ты упомянула, я уверен, что это не маленький фактор. Например, если объявляет новую модель, человек может более пристально присматриваться к своей. Так, секундочку, а какая у меня? Ну, у меня же тоже нормально. Ну, хотя, конечно, медленновато, не знаю, не знаю... Ну вот И поэтому уже вот возник, может возникать такой эффект. И, кстати говоря, если речь идет о том, что человек купил новую модель, а затем прошло два года, может быть, к этому времени, например, там, я не знаю, есть такая, например, проблема конкретного айфонов, я не пользователь айфона, но к этому времени, например, действительно человек там накопил кучу данных, там что-нибудь там записано где-нибудь в реестре, установил много программ, и вот у него телефон уже реально медленнее, объективно. И, может быть, если вычистить все и поставить заново, он будет быстрее, но... Человек-то обращать внимание сейчас. Поэтому я думаю, что здесь реально, если рассматривать именно этот случай с Apple, то мы имеем дело с целым рядом факторов. Apple пытается как-то выкладывать, выводить на рынок новую модель, параллельно сделать так, чтобы и пользователи старых моделей тоже были удовлетворены, и в то же время, чтобы и обновления какие-то приходили. А ведь надо не забывать и про конкуренцию, которая тоже есть. Им нужно думать... О... То есть, если они хотят заниматься каким-то там запланированным устареванием, они должны понимать, что это был бы риск, и тогда все начнут пользоваться Самсунгами. Поэтому, какая мораль всей этой истории? Здесь речь, конечно, суть не в самом Apple. То, что я сейчас высказал, это по большей части какие-то предположения, основанные на и опыте работы в, под, в подобных компаниях, и просто на каких-то соображениях понимания того, как работает софт, как все это может быть. Но здесь самая главная мораль состоит в том, что очень многие ситуации, они гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И, и вот когда дело касается каких-то там конспирологических теорий, то очень часто они все упрощают. Все понятно, они хотят это, хотят то, там все ясно. ГМО – это заговор там и так далее. А теорию эволюции, они специально ее продвигают для того, чтобы... А по факту получается, что мы имеем дело с очень сложными системами, где имеет значение громадное количество внешних факторов, которые влияют на людей. И очень часто те же самые большие компании и корпорации, где люди обычно подозревают какие-то там заговоры, какие-то там нехорошие мотивации со стороны людей, которые там работают. По факту корпорация это очень сложный организм. И там такое количество процессов происходит, что далеко не всегда у людей-то там есть даже какой-то выбор. И они вынуждены действовать каким-то одним образом, а не иначе, потому что у них там куча факторов, конкуренция, ну и так далее. Когда мы записывали этот выпуск, Левон, к сожалению, не мог к нам присоединиться, но вот он присоединился сейчас, через пару дней, и мы хотим поговорить поподробнее про запланированное устаревание. Да, всем привет. В общем, этот вопрос запланированного устаревания, он очень часто поднимается среди любителей пообсуждать политику, экономику и власть корпорации над людьми. И тема не очень простая, потому что это же, в общем-то, не какие-то привидения, доказательств которых вообще не существует. А это, в принципе, мыслимый процесс, который действительно можно как-то организовать. Но так получается, что критика запланированного устаревания и рассказы про нее очень часто переходят в грани разумного и превращаются в какие-то теории заговоров. И вот мы посмотрели на статью, которая сейчас существует в российской, ну, также, кстати, и в зарубежной, в английской Википедии, на тему запланированного устаревания. И хотим поговорить об этом подробнее. Да, статья, конечно, ужасная. С самых первых строк там у меня возникло острое несогласие с тем, что там написано, потому что в отличие от остальной Википедии, которую я, в общем-то, люблю и активно пользуюсь, там почему-то сразу переш... такой был переход на мотивы отдельных людей. Ну, не отдельных людей, а типа биз... бизнеса, рынка и так далее. Вот такие нападки пошли на политические системы, я хотел сразу сказать, что вопрос запланированного устаревания, это, вот как Кирилл правильно сказал, это такой сложный вопрос, потому что нет ничего невозможного в нем, и теоретически, на фоне, ну, при наличии множе... множества различных подходов к бизнесу, вполне себе вероятно, что кто-то один выбрал такой подход, когда хотя ну, честный это подход или нет, но он теоретически выполнимый. И он выполним при любой экономике. Другое дело, будет ли он эффективен. И как Википедия пытается выставить это аргументом против каких-то рыночных взаимоотношений, на самом деле наиболее эффективен он бы был при э, плановой экономике, когда э, ты вынужден покупать, когда э, существует некое распределение, монополизация товаров э, общего потребления и... Ты просто вынужден будешь покупать, независимо, товар, независимо от того, ресурс тебя устраивает или нет, потому что у него нет аналогов и, как сказать, кому поручили там выполнять, тот и, тот и выполняет заказ. Ну да, собственно, в этой статье русской там и говорится, что там в одном абзаце говорится о том, что в условиях конкуренции очень трудно сделать запланированное устаревание, потому что тогда конкуренты могут, можно проиграть конкурентам. И либо есть опасность того, что если ты сделал запланированное устаревание, в тот момент, когда человек решит покупать новый продукт, совершенно, совершенно не факт, что он будет покупать у тебя. То есть это опасно в условиях конкуренции. Да, да, да. И вероятность того, что человек купит другой продукт, аналог, она выше, чем, э, чем вероятность того, что он купит точную копию того, что вышло из строя раньше времени. Как правило, ну, не знаю, я, у меня нет статистики на этот счет, но эмоционально приятнее купить другое, если это ну, не оправдало твоих ожиданий товар «А». Тебе эмоционально хочется купить уже другой какой-то товар B, чтобы не попасть на ту же удочку. В этом смысле никакой финансовой прибыли такое запланированное устаревание принести не может. Оно может быть прибыльным только в условиях монополизации. Ну вот еще приводится стандартная ситуация, когда вот только что мы говорили по поводу iPhone и того, что когда у тебя есть одна фирма, которая фактически является монопольной, и в США, например, iPhone это... Основной аппарат для мобильной связи – это основной смартфон, который занимает там, львиную долю рынка, и поэтому можно рассуждать так, что в данном случае они ничего не проигрывают в том, что они, например, попытались бы действительно что-то сделать для того, чтобы их аппараты покупали новые и новые модели. И вот мы уже поговорили на тему того, что по факту здесь очень много разных внешних условий играет роль но по крайней мере это мыслимо поэтому в общем-то далеко не всегда устаревание ведь подается как что-то плохое знаешь что как будто сломалось что-то просто человек вдруг чувствует что пора покупать новый ну если допустим айфонов много да но это не это не значит что их всегда будет много samsung он не дремлет и э, даже если допустим э, один продукт э, вырвался вперед по сравнению со своими аналогами, это не, это не делает его каким-то, ну, моно, не делает, не превращает это в монополию, потому что очень быстро, во-первых, тенденции рынка диктует не, только, не один производитель, а именно сумма всех производителей. И если, например, тенденция такая, что экран телефона должен стать больше, то тут у производителя нет выбора, он будет выпускать телефон больше, потому что он, если, либо он выпустит больше и сохранит свои позиции, либо он сделает э, из других соображений и потеряет позиции. Естественно, ни один здравомыслящий человек не хочет, чтобы его продукт терял позиции. В этом смысле это, э, я к тому говорю, что не обязательно приписывать злой умысел. Иногда просто много можно всякого видеть. например, что телефоны делают больше, там, чтобы люди заплатили больше, или, там не знаю, обвиняют маркетологов или разработчиков в недальновидности, что они не понимают, какой телефон должен быть и так далее. На самом деле они прекрасно понимают, и они действуют не из личных интересов, а из интересов компании, которые диктуются ситуацией просто на рынке. Ну и тут можно сказать, что, ну, понимаешь, вот они действительно вот посредством маркетологов пытаются увеличить размер экрана, что как бы это круто, хотя на самом деле это никому не нужно, но здесь может играть роль еще тот факт, что просто теперь возможно сделать больше экран, технологии ведь движутся вперед, и когда она позволяет сделать экран побольше, то автоматически кто-то начинает выпускать больше экран. Как правило, получается, что какая-нибудь мелкая фирма где-нибудь там в Китае или в Японии, например, где у них закрытый рынок, но очень продвинутый, они выпускают телефон с очень большим экраном, большие игроки обращают на это внимание, крупные игроки рынка обращают на это внимание и начинают делать то же самое, потому что видят, что это идет. И это может не связано быть с тем, что они там... Хотят какой-то там злой умысел или еще что-то. Да, безусловно. И это не пустая... Не, нельзя сказать, что это пустая борьба. У меня больше мегагерц, у меня больше дюймов, и на этом все заканчивается. Нет. Этот рост, он, вот Кирилл правильно сказал, он неспроста. Он потому, что мы можем это делать. И существует некий прогресс, который позволяет нам... При неизменной стоимости продукта делать продукт качественнее, там мощнее, ну, как угодно, больше просто-напросто. И глупо этим не пользоваться, потому что тот же Apple, он работает в какой-то ценовой категории с определенным каким-то типовым потребителем. И если потребитель готов столько платить, тут есть два варианта. Либо сделать это дешевле, и тогда большее количество людей сможет себе позволить. Либо сохранить стоимость, но сделать это круче. И большее количество людей захотят это купить. Так что и, и тот, и тот вариант является прогрессом во многом. Ну, а, собственно говоря, просто чтобы наша передача не превращалась в какой-то экономический анализ, мы-то занимаемся этим тем, что это интересно с точки зрения именно скептицизма, с точки зрения познания и с точки зрения попыток разобраться, что вообще происходит. И я предлагаю вот сейчас начать разбирать, что написано в статье вот, в Википедии и посмотреть, вот какие у нас претензии конкретно есть вот к этим концепциям. То есть речь идет не о том, против запланированного устаревания или нет, это не важно. Даже если я, например, в принципе, так вот если подумать, я, наверное, скорее против именно прям запланированного устаревания. Другое дело, что меня не убеждают аргументы, что прям все корпорации только этим и занимаются. Да, или вообще, что хоть один крупный игрок этим занимается. Мы не можем это утверждать, потому что вам там очень много нефальсифицированных моментов. Вот я бы хотел прямо слово в слово процитировать Википедию, один из первых абзацев. «Цель запланированного устаревания состоит в сокрытии реальной стоимости использования товара от потребителя и в завышении цены на товар более, чем потребители желали бы заплатить или бы хотели потратить одномоментно». Ну, не, такая не, не очень корректная фраза в целом построена, но... Намек здесь на то, что человек потом, кроме того, что он тратит деньги на покупку товара, он еще тратит деньги на эксплуатацию товара. То есть он покупает там расходку, он ремонт обеспечивает какой-то за деньги. И считается, что это заговор. То есть это заговор. Ну, лучше мы купим... Ну, давайте сделаем продукт дешевле, он будет все время ломаться или специально будем его ломать, чтобы люди тратили деньги. Ну, здесь мне непонятно, почему это должно быть, как это может храниться в тайне от покупателя. Потому что, если ты приходишь покупать принтер, например, рядом с этим же принтером продается краска для этого принтера, и там какая-нибудь запчасть там сменная рядом с ним сразу, тебе ее сразу предлагают купить, на будущее как как это сочетается с тем что от людей держат в тайне ведь ты же видишь что ресурс прописан кстати в большой один из сильных аргументов вот э, сторонников того, что это заговор, это то, что люди думают, оно будет работать 10 лет, а оно работает год. Нет, ну это, не, не, это просто неправда, потому что у всего есть ресурс. Даже если вам продавец в магазине не назовет ресурс, все равно в Гугле достаточно четко описано, ну, не знаю, сколько я техники покупал, каждая есть бумажка, и написано «телевизор 5 лет, DVD-плеер там 3 года». И... На принтеры тоже есть ресурс, в количествах страниц даже исчисляется. Да, и очень некорректно говорить здесь, что э, существует настоящая цена. Там есть ссылка на асимметричный рынок э, в этом абзаце. Не совсем понятно, почему рынок принтеров, например, как его можно назвать асимметричным. Ведь ты же просто э, заходишь на Яндекс Яндекс.Маркет, и ты видишь цены всех продуктов, всех комплектующих, во всех, в любой точке там, города, страны и так далее. Здесь это, это очень даже симметричный рынок, где все обо всем знают, и здесь никакого заговора нет. Но может быть имеется в виду, что вообще вот эта асимметричная информация, это концепция того, что при взаимодействии одна сторона знает больше, чем другая, и получается, мол, такая асимметрия. Я так понимаю, что здесь аргумент в том, что производители принтеров знают гораздо больше про свой продукт, чем покупатели, и что производители принтеров знают, что если бы они вложили какие-то там дополнительные средства, то тогда принтер там, я не знаю, требовалась бы замена краски реже, или там какие-то вещи бы не ломались. И утверждение сторонников заговора запланированного устаревания состоит в том, что они намеренно сделали какую-то деталь, которая будет просто очень легко ломаться, для того, чтобы люди приходили и ну, заменяли, покупали, например, запчасти. Я так понимаю, что речь идет об этом. Ну, сразу здесь есть возражение, например, в том, что Ресурс есть у всего, и что значит намеренно? Не бывает бесконечных э, товаров, которые служат там сотни лет. У всего есть какой-то ресурс, и если этот товар произведен кем-то, если человек, ну как сказать, если там приложены интеллектуальные усилия к созданию этого продукта, то там и какой-то ресурс рассчитывался примерный, исходя, естественно, из стоимости на разработку и так далее. И чем этот ресурс больше тем стоимость товара для потребителя будет больше, потому что человек не может продать партию товаров э, за меньшую сумму, чем он потратил на создание этой партии. Ну, он может, конечно, но просто если он так будет делать все время, то в какой-то момент он просто Да, разорится. он может так сделать один раз. То есть следующая модели не выйдет тогда никогда. Ну и потом меня смутила бы вот эта настоящая цена. Я не очень понимаю, что значит настоящая цена, мне всегда казалась концепция настоящей цены спорной. Ну, то есть, я не понимаю, что это такое. То есть, если кто-то продает телефон, он может продавать его за любую цену. И, насколько я понимаю экономическую теорию, именно за счет конкуренции цена снижается, потому что кто-то может продать дешевле и продать за счет этого больше. Но даже если там кто-то не согласен ну, с идеей конкуренции, я все равно не очень понимаю, что, значит, настоящая цена. Ну, то есть... Объясните, это, как вы вычисляете, или человек обязан продавать по какой-то определенной цене, типа там, ну, себестоимость и все, и, и, или там себестоимость плюс ровно 1%. Суть здесь в том, что это очень какое-то, ну, ненаучное утверждение, то есть как-то, ну, что значит настоящая цена? Так что у меня претензии к формулировке есть. Ну да, настоящая цена, она, возможно, была при каком-нибудь социализме, когда, ну и Тонис, не... а какой-нибудь такой дикой системе, где, например... Вот, инсулин. вот у инсулина есть настоящая цена, она государством устанавливается, по-моему, в России. Еще у нас есть настоящая, ну как, в кавычках, настоящая цена на природный газ. Она тоже устанавливается, но она рассчитывается, исходя из, стоим, из рыночных стоимостей других энергоносителей, так что она тоже такая плавающая достаточно. Ну, в общем, мне кажется, что просто в, об в обмене настоящая цена – это та, по которой, на которую договорились. Ну, у принтера или у телефона точно нет настоящей цены, потому что, ну, и если бы даже, если бы настоящую цену – это была бы та себестоимость, которую вот человек потратил на создание, там, допустим, он один принтер, только это ручной сборки он, да? Вот человек потратил э, столько-то денег там на запчасти, свое время, даже если… Взять эту настоящую, за настоящую цену, тогда а где, а в чем его профит тогда будет? И какой у него должен быть профит? Никто не, не может ему, как сказать, указывать в этом смысле. он Ему будет указывать рынок, потому что есть другие люди, которые делают то же самое, и они хотят продать больше и так далее. Так что здесь конкуренцию не нужно игнорировать. Здесь как раз именно она заставляет производителей делать товар дешевле. И в производстве, и в, в конечной стоимости его. Вот еще абзац мне нравится. Есть, однако, и обратная реакция потребителей, которые узнают, что изготовитель вкладывал деньги, их деньги, в то, чтобы сделать товар быстрее устаревшим. Такие потребители могли бы выбрать производителя, если таковой существует, который предлагает более надежную альтернативу. Ну... Вот, вот эта вторая половина, там есть рациональное зерно, заключается в том, что человек не обязан покупать это. Даже если это какой-то очень важный продукт, всегда есть кто-то, кто производит более дешевый аналог и так далее. А вот э, насчет первой части, я не понял, на самом деле… Кого их деньги? Ты не знаешь, Кирилл? Твои деньги, может быть? Да, это я так понимаю, что написано с таким вот эмоциональным таким обращением, как будто это ваши деньги. Вот вы читатель, вот пацан, твои деньги». Но я не помню, чтобы мои деньги уходили на разработку каких-то принтеров или еще чего-нибудь. Но самое главное, что здесь, опять-таки, мы же смотрим на это с точки зрения скептицизма, здесь опять делается утверждение, которое, вообще говоря, требует доказательства, какой-то ссылки, а здесь этого нет. То есть говорится о том, что, ну вот, если потребитель узнает о том, что вот часть стоимости товара, она закладывалась на разработку специального устаревания, ну, хорошо, а можно хотя бы один пример, ну какой-то какой конкретный? Ну, я могу с высокой степенью вероятности себе сказать, что э, такого примера не существует в истории, потому что не нужно тратить ресурс, чтобы сделать товар хуже. Деньги тратятся, чтобы сделать товар лучше, и это особенно касается ресурса. Я... И это относится к любому товару, от принтера до автомобиля. С автомобилем немножко понятнее, я, ну, лично мне, потому что я как конструктор знаю, что сделать, например, мощный автомобиль, это не очень дорого. Ну, в, в том смысле, что э, расходы на интеллектуальную составляющую, они будут не очень большие. Но сделать автомобиль, э, не снижая мощности более, как сказать, ресурсоемким, более надежным – это настоящий ад, и это нужны годы на это, и нужны большие деньги. В этом смысле единственное, что нас останавливает, что заставляет производителя ограничивать ресурс чем-то и выпускать это на рынок, делать товар не супер долговечным – его конечная стоимость для потребителя. Потому что, это я уже говорил, ну, повторюсь, что, несмотря на ситуацию на рынке, все равно ниже, меньше того, что ты потратил на автомобиль, ты его продавать не захочешь. Ну, просто обанкротишься. Так что люди стараются сделать все-таки товар дешевле. Ну, и большее количество людей сможет его себе позволить, если он будет дешевле. Тут еще надо понимать, что чем больше автомобилей ты выпускаешь, тем меньше... Ты тратишь на каждый автомобиль, потому что у тебя то же самое оборудование, у тебя те же самые интеллектуальные ресурсы затрачены. Тут еще в статье говорится про так называемое системное устаревание, и приводится в пример коммерческое ПО. И меня очень позабавило, ну вот эти утверждения позабавили, потому что они немножко странные. И вот здесь написано, конечно же, про Microsoft. Значит, они пишут о том, что... Такое устаревание, что новые версии программ зачастую несовместимы с более старыми их версиями. Это делает старые версии программ в основном устаревшими. Даже при том, что, к примеру, старые версии программ типа Microsoft Word работают правильно, они не могут читать данные, сохраненные в более новых версиях Word. Ну, то есть, это немножко странно. Старая версия программы не может читать новые данные. Да, Ну, а как она могла Она быть? просто, когда она создавалась, еще не было новых данных. Ну, она да, не ну, может есть... читать будущее. Кроме всего прочего, здесь, например, говорится о том, что вот это, мол, запланированное устаревание, оно опять-таки не объясняется, что для того, чтобы делать совместимость обратную, надо закладывать очень много ресурсов. Это действительно очень сложно. И любой человек, который занимался разработка программного обеспечения, он знает. Сохранять обратную совместимость с предыдущими версиями очень сложно. Это очень сильно повышает сложность кода, это затем очень сильно повышает сложность эксплуатации, это увеличивает количество потенциальных ошибок. И поэтому вот в этой статье делается еще несколько обвинений Microsoft в том, что они прекращают поддержку своих операционных систем. Насколько я помню, поддержка Windows XP Закончилась аж в 2014 году Куда уж дальше Ну то есть это все очень дорого И это все очень трудно И невозможно поддерживать операционную систему без конца И вот в такой быстро развивающейся Индустрии, когда действительно Очень много новых технологий Методов, программных, программных продуктов Выпускается, ясно, что э, Продукты устаревают Но они устаревают не потому, что кто-то специально Продумал, что вот они сейчас выпустят новую Программу, она специально не будет поддерживать это просто ну неверно так никто не делает ну во-первых софт не должен жить 10 лет как вот windows прожил xp просто я не вижу смысла в этом да он перестал в какой-то момент мы у нас уже нет например паровозов сейчас да и ты не найдешь сейчас угольную бензозаправку, <laughs> чтобы, это паро... там, чтобы паровой автомобиль там, за заправить чем-то. Ну, блин, ну просто потому, что у нас есть нечто более хорошее за более низкую цену, которая соответствует реалиям, соответствует пожеланиям потребителей и так далее. Я, например, был обладателем компьютера, ну, несколько лет назад я его в идеальном рабочем состоянии отнес на помойку. Он был 98 -го года выпуска, он до 2012 -го года проработал без единой поломки, и, как сказать, я его выбросил, как я вот сказал, он дальше мог работать. Но зачем? Зачем вот это вот? Нам не нужны эти долгоиграющие продукты. Может быть, они, может быть как есть какая-то небольшая ниша, где это востребовано, но в целом по рынку Прогресс идет настолько быстро, что нет смысла закладывать вот этот 20-летний ресурс в то, что устареет через 2-3 года. И новый товар не сильно будет дорог, его заменитель не будет особо дорогим. Здесь вот написано, что запланированное устаревание встроено в большое количество продуктов, в том числе в велосипеды, в лампы, в здания. Ну и в коммерческое ПО, конечно же. Да, особенно в велосипеды и здания. Это просто, я не знаю, как можно в здание встроить вообще? Это же, скорее всего, подсудное. Это, наверное, запрещено законом уголовным. Да, во многих странах такого рода запланированное устаревание, которое будет реально доказано, оно наказуемо. Сторонники вот заговора запланированного устаревания могут сказать, что вот поэтому мы его нигде и не видим, потому что компании его аккуратно скрывают. Все-таки есть у нас немножко запланированное устаревание в России. Это наши дороги. Они устаревают, как только асфальт подсохнет, они сразу устаревают. Когда я открыл английскую Википедию, там рассказывалось про то, что вот раньше, там в 60-е, например, я не помню точно период, но когда еще, ну короче, в период, когда японские автомобили вышли на американский рынок, предположим, это были 60-е, оказалось, что японские автомобили там живут 10 лет, а э, американские так, за ту же стоимость сыпятся там через 2-3 года. И это считается суперсерьезным аргументом в то, что это был заговор автомобилей строителей, которые специально делали плохие автомобили. Но... И, кстати... Буквально через пять лет э, следующие новые модели, они стали по надежности не уступать и по долговечности там, японским и европейским аналогам. Здесь не нужно обвинять э, автомобиль строителей в каком-то заговоре. Во-первых, это утверждение нужно доказывать. А доказать мотивы в голове человека, я не знаю, не представляется возможным. Нужно, это какие железные факты нужно предъявить, только если он завещает, в завещании напишет, что да, я пытался уничтожить людей там, с помощью ну, плохих автомобилей. Либо в процессе производства будет очевидно, что специально ухудшались показатели, что это прям будет видно из процесса производства. Может быть, в принципе, такое мыслимо. Да, конечно. Может, допустим, выпустили... Ну, пока модель там оттачивалась на конвейере, заменили какие-то элементы на более дешевые, они, у них меньше ресурс, например. Это все равно не доказывает никакой заговор. Это просто, как сказать, маркетологи провели исследование, прибежали к, к инженерам, сказали, ребят, мы не продадим это за эту цену, делайте дешевле. Они сделали дешевле в ущерб ресурсу, чтобы продать. И все, здесь, почему, это не значит, что они ненавидят своих покупатели, и там хотят, чтобы они разбивались на машине, хотят, чтобы они все время деньги тратили на ремонт. Это одно с другим не связано. Они просто заложники внешних факторов. неважно что они думают. Они могут делать это с улыбкой, могут делать это со слезами на глазах. Это не важно. Главное, что они руководствуются внешними факторами, они а своими там мыслями. И мы тоже, когда обсуждаем, их деятельность. Мы должны именно смотреть не на то, о чем они думали, а на то, насколько адекватно они решали проблемы, которые перед ними стоят. В этом заключается критика. Если ты видишь продукт, например, автомобиль, ты видишь, что он не отвечает ну реалиям рынка и так далее, он плохо продается, он плохо ездит и так далее. Ты должен... Критиковать именно эти аспекты. Ты должен показать, что человек не продумал, что поли политика компании была не продуманной, например, не соответствовала реалиям, что они не смогли качество сделать на должном уровне по каким-то причинам. Но когда ты читаешь, что это потому, что там доктор зло руководит вот этим всем, и, ну просто, не знаю, Фейспалм просто. Почему? Откуда эти выводы сделаны? Нет, что, пускай. Да, может, да, есть плохие товары, есть хорошие, но почему обязательно зло производит плохие товары, а добро хорошее? Ну так, а что с этими автомобилями-то? Да, я ушел от темы. Так вот, через несколько лет эта проблема была решена. Но она была решена даже не путем конкуренции, а она просто... Рынок автомобилей, он далеко не такой свободный и открытый, как рынок тех же принтеров, потому что на автомобили накладываются очень жесткие э, государственные нормы, будь то вопросы экологии, э, безопасности и еще там ряд норм, которые ты обязан соблюдать. В отличие от какого-нибудь там телефона, ты можешь... Телефон может быть практически любого качества. Ты все равно имеешь право его продавать. Если ты производишь автомобиль, то ты должен соответствовать всем стандартам, иначе ты просто не имеешь права, как сказать, выходить на этот рынок. Ну, я думаю, у телефона там тоже, скорее всего, есть какие-то нормы безопасности. Но да, по-видимому, гораздо меньше. Гораздо меньше, на порядок меньше. И мы можем наблюдать телефон реально некачественный на рынке. Мы не можем реально некачественный автомобиль наблюдать на рынке, новый я имею в виду, просто потому что их ну запрещено просто. До вот этих вот изменений 60-х не было в США особых экологических норм и норм безопасности. А когда они были введены, то и автомобили очень сильно изменились. Они стали не только дороже, но они стали гораздо лучше, они стали... Э экологически более пригодными, и они стали более долговечными, потому что есть прямая корреляция. Например, если ты делаешь безопасный автомобиль, у него жесткий кузов, который десятилетиями не сыпется, он сделан с большим запасом прочности. И без этих норм государственных не было смысла делать, э как сказать, делать этот запас, потому что это влияет на стоимость, но это не увеличивает продажи. Наоборот, это может даже человек, может наоборот, предпочитать менее безопасный автомобиль, потому что его масса меньше, и он, например, быстрее едет, или он экономит топливо в пробке и так далее. Кстати, иногда ругают корпорации за то, что вот, мол, они не заботятся о своих покупателях. По факту, далеко не всегда покупатели предпочитают безопасный товар, как ни странно. Да, да, да. И рынок, он показал, что... Менее безопасные автомобили лучше продаются реально. Ну, давай тогда подведем итог. Вот что можно сказать по поводу запланированного устаревания вообще? Ну, как мы, с чего мы начали? С того, что это теоретически возможно. И если есть тысяча продавцов на рынке, может быть, один из них выбрал именно эту стратегию. Но вряд ли он получит от этого прибыль. Это, больш... это под большим вопросом стоит. Еди... самое главное, это не нужно приписывать производителю мотивы. Нужно смотреть на факты. Человек смог э, заработать там, смог обеспечить продукцию и так далее. Вот эти вопросы, ответы на них, они имеют какие-то факты в себе. А вопрос почему там, о чем он думал и так далее, он не содержит в себе фактов, только ценностные установки. И я бы просил особенно, особенно Википедию, хотелось бы, чтобы она воздерживалась от таких, от таких фраз: типа, производитель тратит ваши деньги, или производитель хочет нажиться на вашем горе, что вы вот сломали там любимую вещь, а он это специально планировал. Нет, нужно, это не фальсифицируемое утверждение и. Никаких доказательств мы так и не увидели. Ну да, я бы вот подчеркнул им на это, что концепция запланированного устаревания, она по большей части действительно нефальсифицируема. Вот так вот сходу, может быть, кто-нибудь из слушателей предложит какой-нибудь эксперимент, где, когда можно было бы доказать, что да, вот знаете, это запланированное устаревание. И опять-таки, в принципе, может быть, в каких-то отдельных случаях мы можем показать, что было выбрано специальное решение, которое гарантирует быструю поломку, и в то же время было параллельно тут же налажено производство там, запчастей, на которые была установлена более высокая цена, может быть, там в каком-то случае действительно более вероятным объяснением будет запланировано устаревание. Но то, как широко называют этим термином просто практику экономичного создания товаров, и то, как вот люди, которые работают в разных областях, могут сказать, что, ребят, все это делается совсем по другим причинам, я думаю, что по большей части эти утверждения просто неверны и необоснованы. Ну да, и когда эти утверждения вводятся... Игнорируется 90% факторов, которые влияют на продукт, ведь продукт, он не в вакууме находится. Там есть, во-первых, чтобы что-то сделать, даже самую простую вещь, ты должен тысячу факторов оценить, и там у тебя уже не, не остается места для злого умысла твоего, потому что ты... Пока ты приведешь это в соответствие со своими возможностями, там, с существующей технологией, с потребностями рынка, с, с материалом, который ты можешь там использовать, что-то не можешь использовать, и потом, в конце, там какая-нибудь технологическая ошибка вкрадется. Я вообще не понимаю, вот. Был какой-то судебный процесс с Apple насчет запланированного установки. Я не стал особо разбираться. Я просто, как сказать, от... так гипотетически могу сказать, что, ну, производят что-то, да, допустим. Сложный продукт производят, где много всего может пойти не так. И вкрадывается технологическая ошибка, когда кнопка выпадает или еще что-то. Почему обязательно? Никто не будет это делать специально. Почему решили, что человек, который э, зарабатывает деньги на вот своем телефоне, да, который гордится в каком-то смысле своим телефоном, который, э, это имидж его и так далее, заработок для будущих моделей и так далее, стоимость акций компании тоже влияет. И он специально будет делать, чтобы там кнопка выпадала, но это, ну, не знаю, почему... У меня в мыслях бы точно не прошло такого, почему Л люди считают, что кто-то будет так делать, при этом, ну, голословно это утверждаю. Ну, в общем, я очень рад, что мы подробно обсудили вот эту тему. Будет интересно почитать комментарии слушателей. Может быть, мы в следующем выпуске, если какие-то интересные комментарии будут, озвучим. В общем-то, я думаю, что можно теперь на какое-то время эту тему у нас в подкасте закрыть. <как> ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До свидания. Пока. Oh, oh, oh.